Привет всем, с вами сегодня помощник Сегодня хочу рассказать о классе Шрец Основная характеристика Дух Вторичная характеристика Интеллект Оружие Посох и щит Броня Тканевая броня Преимущество Высокая магическая защита Средний магический урон Недостаток Низкая физическая защита Количество жизней Элемент. Святая энергия Темная энергия Роль в отряде Саппорт ПВП преимущество Чемпион, маг Еретики происходят Из черты Религиозных факторов Никогда Они были благодарными людьми Но позднее стали соединяться Темное начало магии со светлыми. И теперь еретики, ревностные магии, конкретизирующие жизнь и смерть. Они могут не только причинять неплохой магический урон, но и использовать свои способности во благо. Еретики защищают союзников и врачуют их рады. Повторяюсь, раны магией света и сокрушают врагов силами тьмы. Среди их умений есть различные виды благословений и исцелений. Еретики брезируют тяжелые доспехи, считая свою духовную броню несокрушимой. В то же время, вместе с посохом они могут использовать щит. Этот класс незаменимый в группе, Вне зависимости от того, с кем будет сражение, с монстрами или людьми. В то же время еретик остается мощной, самостоятельной единицей, с великолепной защитой и с разрушительной силой. Первый уровень умения. Священный вердикт. Атакующий. Наносит магический урон и дополнительный урон света. Возвращение смерти. XP умение наносит максимальный урон всем противникам в радиусе действия и снижает скорость их атаки на 5 секунд. Уровень 10. Высасывающий душ, атакующий, наносит урон тьмой и каждую секунду в течение 10 секунд. Дух и урон темной энергии влияют на полный урон. Исцеление. Баф. Исцеляет цель. Уровень 25. Экзорцизм. Атакующий. Наносит урон тьмой, энергией И ранит врага. Так что получает дополнительный урон каждые 3 секунды. На протяжении 30 секунд. Применивший эксклюзивное восстановление жизни. Из расчета причемняемого урона темной энергии. Чем больше урон тем больше жизни восстановления. отда судьбы. Атакующий урон по площади, который наносит 100% магический урона и дополнительный. Урон основной на показатели духа и уроне умения. Также парализует цель на 2 секунды. Укрепление. Баф. Повышает жизненную силу. Дружественных целей на 15 минут. Зависит от уровня цели. Повторяюсь, умение. Уровень сороковой. Стойкость, пассивный. Повышает физическую защиту. Сопротивление. Свету и тьме. Основаясь на уроне. Умение. Связь душ. Баф повышает физическую и магическую атаку дружественных целей на 10 минут. Ангельский барьер, барьер баф защищает цель от разных атак. Зависит от уровня умения. Уровень 55 Молчание пассивный некоторое время зависит от уровня умения, не позволяет целям использовать любые умения. Цель жизни пассивный атакующий еретика имеет шанс потерять скорости или силе атаки. Эффект зависит от умения уровня. Благословление. Баф исцеляет дружественную цель на определенное количество жизни. И МП. В каждые 5 секунд. В течение 20 секунд мощь исцеления Зависит от уровня умения. Уровень 70 Темный вопль. Атакующий. Обездвиживает цель и снижает ее сопротивление к урону тьмой или светом. Двойной поток Атакующий. Наносит некоторым целям в округе. Одновременный урон. Светом и тьмой. Зависит от уровня умения. Крепость Духа, пассивный, повышает значение Духа. Уровень 85-й, отпущение грехов, атакующий. Исцеляет до 10 друже дружественных целей, повышает максимальную жизнь на 15 секунд. Дисциплина Ангела, атакующий, наносит урон тьмой, пропорциональное количество МП. Всем спасибо за просмотр Всем пока! С вами был помощник.